Всем привет, говори. Говори, всем привет. Всем привет. Да, всем привет. Всем привет. Молодец. Всем привет. Мы сегодня планируем поехать в музей. Музей называется морской. Просто так называется морской. Музей. Музей. Да. Хотим посмотреть на корабли. Отзывы очень хорошие по поводу посещения этого музея. И ребятам хотим показать, все-таки мальчики, вот, пойдем во второй половине дня жара немножко спадет, потому что с утра очень жарко. А сейчас пойдем позавтракаем. <плодисменты> Цепь такая, видно, цепь на фото, или это цепь, на которую раньше висел Это униформа генерала армии, поняли? Ребята, вы поняли, да? Как красивая форма Очень у тебя. Красивая. Мамочка, Это пушки? Такие? Нет, это не пушки. Боже, безумные глаза у человека, который еще остался в живых. Ужас сражение здесь показана экспозиция как начинали строить корабль сначала был вот такой каркас потом да а потом получалась вот такая красота сейчас я иду Ну реально очень красиво столько пушек еще на корабли и шлюпки на <соединяющие> континенте Да? Да. Самый известный американский вообще. Да. Вручат Ты сказал? Да? Смотри на потолок только. Через него проходит свет солнечный. Просто Подойдем, восхитительно. <соединяющие> Перед нами огромная картина, но так как она очень большая, наверное метров 10 на 10, то сделали вот такую вот пленку. Вот натянули отражающую. И ты видишь картину четко перед собой. Это пленка, зеркальная пленка. Мы такую продавали, когда занимались натяжными потолками. Потому что, видите, вот в уголочке она морщится немножко. Это не дотянули ее, скорее как зеркало, зеркальная пленка Она, кстати, очень дорого стоила, вот такой под заказ. Вот. вот эта картина здесь. Очень красиво, так интересно. Столько посуды, которые раньше пользовались. Столько находок на дне морском. Впечатляет очень-очень. косточки. А это посудина. Раньше в такой готовили кушать. Кстати, какая-то... Это, наверное, не... А может, и серебро, не знаю. Ладно, Варюша, опасно вазочки стоят. Идемте дальше. Но ну, это вообще шедевр, это просто шедевр. Сделать такое в меньшем виде копию, сколько что-то надо было над этим трудиться. Интересно. Дети в восторге от этого музея, у них восторг. Подводная лодка. Точно. Заходим еще в одну каюту, она побольше видно больших размеров корабль. Был. Ух ты, посмотрите на потолок. Ого. Ох, на потолок. Ты а -а -а. Это, Звёздное это созвездие. Небо. Созвездие. созвездие да, за этим столом кушали. Я думаю, нет. За этим столом, ну, может быть, вот мне кажется, в больше... 1981 году такая была угу. Мне больше кажется, что здесь это был стол переговоров. Угу. А мама, как библиотека. крутая дверь какая-то подозрена. Дверь шикарная. Его, видите, я не понимала, как это дело. Мама, потом... а, кто это? А, да, Марш, кто это морская звезда. Подожди, мы тут еще не мы там были, мы тут там не были. Таком еще не было. Здорово, да? Нет, это Франция. Красивую. Это камень. Настоящий натуральный камень. Сейчас, конечно, столы делают подобие этого всего. Все такое хлипенькое, китайское. А это стол его поднять нереально. Бронежилет такой. Да, вот да. тарассаблик. Угу идемте вот это... смотри орел, <смех> орел агила агила, агила по-испански да. 1780 -го года да? Но ну, Витражи такие, как и в том, да? Да. зале. Вот, вот мотор как устроен. Это мотор кораблей? Кораблей, да. Кораблей, да. Нет, это, друг... это другой зал. Это другой, да? солнышко. это вообще другой зал. Так спали я поняла на корабля ты такие кровати были ну в принципе да что качается а тут еще больше будет раскачивается потому... вот это стабилизируешь ну, ты лежишь корабль качнула а ты так и лежишь ровно да ну а вы выбрали на каком вы корабле совершили кругосветное путешествие на этом? На Что? Где то На каком бы? так Корабль в разрезе от Мария в... Бланка назывался. Угу. Там много комнат, ну, да. Даже смотри, посуда. Боже, где они это все брали? Угу. Такие маленькие станы. Куда вы пошли? Вот еще один двигатель, какой красивый. Все, мы все прошли, спускаемся вниз, невероятно интересно было посетить это место. Мы заплатили 3 евро за взрослого только. Ну, с каждого по 3 евро. И получили море удовольствия. Здорово. И у кого есть мальчики, приводите. Они будут в восторге. Для мальчишек. Ну, мне даже для девочки интересно. Это магазин сувениров. Можно что-то купить, но мы его пройдем. Дети ничего не просили. Говорю, мы его пройдем, чтобы дети не просили. Папа пошел. Мы пройдем. Все в дереве. Такой приятный запах дерева. Скрипит, как будто по палубе ходишь. Все это выход. Очень довольны мы походом в музей. Впечатлены все, и мы с Сережей, и дети в восторге. Мы ходили даже некоторые залы, проходили по несколько раз. Мне даже здесь больше понравилось, чем в музее Прада. Вот морской музей прям чувствуется, что Испания ну, вот, гордится своим морским флотом. Прям это так все подчеркнуто, все это так красиво, все это с лоском такая прям гордость, гордость испанцев. Что еще порадовало, это был выходной день воскресенья, мы приехали уже после трех часов, приехали, начали искать парковку, сюда парковка в центре города всегда все забито. мы еще проехали подземную парковку, ну и что, осталось искать только наземную. И находим место, все, класс, теперь остается найти паркомат. Находим паркомат, подходим оплачивать, а мужчина рядом проходил и говорит, не платите, бесплатно. После трех часов в Мадриде парковка бесплатна. Так это приятно, мы это запомнили. Вот, надо пользоваться этим. Мы думаем, пойдем погуляем. Совсем рядышком от музея было парк Ретира, называется. Там вокруг парка со всех сторон можно зайти. Я смотрю, что один вход, второй там просматривается тоже недалеко. Много очень людей, я думаю, странно, что сегодня за день, ну, выходной, ну, прям, чтобы так долго стояли. У меня первая мысль, наверное, выпускной у кого-то, и молодежь собралась. А потом уже подходим ближе, я смотрю, на входе стоит полицейский, один, второй, и не пускают. Все, кто в парке, их наоборот, просят выйти, а новые, которые пришли в парк, им говорят, что нет, парк закрыт я думаю, ну странно, что ж такое, что случилось. Там люди начинают что-то спрашивать, им отвечают, естественно, мы нифига не понимаем, о чем речь. И мы решили пройтись до парка к другому входу. И вот другого входа там уже висело объявление. Мы подошли через телефон, все это перевели. И оказывается, в связи с погодными условиями парк освобождают от людей. Ну странно, в чем подвох? Что-то тут не так, у меня сразу мысли закрадываются всякие разные, я думаю, нет, наверное, что-то в парке произошло, наверное, может быть, заминировали парк или еще что-то, уже начинает, знаете, фантазия так бурно работать, думаю, что-то от нас точно скрывают, и мы приехали домой, я все же никак не могу успокоиться, говорю, Сережа, ну не могут, ну какие, плохие, ну какие погодные условия, ну не могут людей вводить в парк, огромный, просто такой огромный. И, ну не может такое быть, что вот это вот все движение из-за плохих погодных условий. Сережа такой, ну да, странно что-то. И мы давай начинать гуглить, искать какие-то новости, новостей тоже нет. И потом находим такую статью, оказывается, в 2018 году на женщину, которая гуляла в этом парке, падает дерево, либо ветка, и она получает множество травм, или ну, я уже не помню там подробностей, но в общем, после этого случая парк начали закрывать, когда знают, что будут плохие погодные условия, когда будет меняться погода. И таки, да, смотрите, вечером где-то полдесятого резко начался сильный ветер. Вот резко, но ну он буквально там минут 15 этот ветер был, он поднимал здесь все, и потом пошел дождик. И, конечно, этот ветер мог бы поломать деревья, потому что деревья в парке высокие. Вообще, по всему Мадриду очень много деревьев, они такие масштабные. Я просто настолько удивлена, мой мозг не может вообще этого до конца поня... Я это понимаю, и я понимаю, что это нормально, что это правильно так заботиться о людях, но в нашей стране ничего подобного не было, ну дождь, ветер, господи, какая разница, ну падают ветки, там на человека, на машину, вообще это никого не интересовало, не интересует, наверное, никто не будет интересовать, да, ветки эти сухие, они хронически годами висят и кому как повезет называются у нас а здесь переживают о том, что вот ветер поднимется и может на ну, кого-то ветка упасть и травмировать. Это, это удивительно. Получается, полицейские не обманут, значит, все там было нормально, все по-честному. Приятно приятно, что такая забота о людях.